Привет, привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И сегодня я хочу вам дать 5 синонимов слова большой. Пять синонимов слова большой. Как еще мы можем сказать большой на русском языке? И сделаю я это на примере очень необычного здания. Это музыкальная сцена, это концертный зал. Недалеко от Парижа. Сцен-музикель, музыкальная сцена. И здесь все большое. Давайте посмотрим, какие есть синонимы. Начнем. Первый синоним слова большой ⁇ это громадный. Громадный значит очень большой. И вот посмотрите за мной. Это громадный купол музыкальной сцены. Это главное здание этого концертного зала. И рядом находится такой парус из солнечных панелей. Громадный. Первый синоним. Второй синоним слова «большой» – это слово «масштабный». «Масштабный» – это более серьезное, более официальное слово. И это значит «очень большой». Обычно мы говорим так о проектах. Например, «масштабный проект». Вот, смотрите, я сейчас на такой масштабной лестнице, которая идет к парку. Парк прямо на крыше концертного зала. Масштабная лестница. Синоним номер три – это гигантский. Гигантский значит очень-очень большой. Посмотрите, вот в центре этого музыкального зала находится гигантский экран. Он реально просто гигантский. Если вы думаете, что у вас в квартире в гостиной большой телевизор, посмотрите, каким гигантским может быть этот экран. Гигантский. Синоним номер 4. Это огромный. Огромный значит очень большой. Вот около музыкальной сцены находится скульптура. И это огромный большой палец. Огромный большой палец. Это произведение французского скульптора Цезара. Огромный. И последний синоним слова «большой» – это не одно слово, это два слова. Это внушительных размеров. Что-то внушительных размеров. Внушительный значит очень большой. И размер – это сколько сантиметров, сколько метров. Мы можем сказать, это концертный зал внушительных размеров. И это правда, он действительно внушительных размеров. Он находится на острове, он занимает половину острова на сене. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите больше узнать об этом интересном месте, Приходите, пожалуйста, в мой клуб «Русская дача», смотрите видео о музыкальной сцене, узнавайте новые слова. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, пишите примеры с новыми словами, которые вы узнали, с синонимами слова «большой». Мы сказали это громадный, огромный, масштабный, гигантский и внушительных размеров. Пока-пока!